Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я снимаю видео про танки онлайн. И мне один раз как-то выпало задание на 3 часа премиум аккаунта. Вот оно. На карте Брез надо набрать 300 опыта. Сейчас пойдем на Брест. Ну, Думаю, лагать сильно не будет. Так. Ну... Угу. Но... Вот, можно сюда зайти. Как видите, у меня уже новая звонка. Я мастер-сержант. Был штаб-сержантом. У меня 1838 кристаллов. И прокачанный мод. Сейчас я параллельно играю и смотрю Жеку Микс. Он играет со своим другом Бериком в Агареги Пуджу. Я, может, когда-нибудь тоже буду с друзьями играть в Гарри Пуджу, но... Это... Не знаю, как... насколько сильно возможно. Я могу завтра сделать видео, со мной будет играть друг. И мы с ним будем играть в Найди и Догони. Надеюсь, мне можно будет с ним играть, потому что он, наверное, офицер второй, а я всего лишь мастер-сержант. Но у меня есть много аккаунтов, есть первый сержант, есть орм офицер второй, ну там чуть-чуть опыта и орм третий, ну и вроде бы все. Сейчас загрузится и будем играть. Чтобы не было так сильно скучно, я включу музыку. Сегодня в сегодняшнем моем летсплее я собираюсь, ну, сделать какой-нибудь такой эпизион. -то мы точку, там все море. опа да. Не успел зайти, уже бой кончился. Нифига себе. Я буду иногда кашлять, потому что у меня в горле немного першит. Ну, сами знаете, сейчас свиной гриб по улицам ходит. Опа, она покинули. Все, едем на вражескую базу. Ай, лагает, сильно ненавижу. Пожалуйста, пвинс, дай мне, дай мне, дай мне даху. <coughs> да. О, спасибо. Ой! Ой, да блин. Дело в том, что на бресте, о... точнее на бресте, очень хорошо любят играть шафты. Они сидят вот там наверху, как крысы и валят все сверху. Так что флаг невозможно доставить. Но в основном мне нравится так, Я могу, например, вот смотрите, сейчас я его с одного удара могу вывести. ааа не ну, блин хватит, пока... Блин, а? Да. Да. что не попадает я звук выключу Сейчас я, конечно, буду пробовать доставить флаг, но вряд ли у меня это вот получится. Потому что я еще ни разу не доходил до Генуса и не умею так вот прям профессионал такой играть. <связать> Мороз ЮТ взял наш флаг. Ай-яй-яй. Вот слагать. Нет, нет, нет, нет, нет, Шап, шап! Фух, не попадет, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй. Ну все, попал. На. Ч? Я в него не попал? Как? Я О. Полагать у меня может из-за того, что я сижу сейчас в интернете на телефоне, на телевизоре и тут, на компе. Сейчас тогда на паузу... Сейчас меня убьют, я тогда на паузу поставлю, выключу интернет на телеке. Давай. Тихо, че. что так рукаешь? еще раз ай давай, давай, давай. А, бесит когда лагает я например с флагом еду в стенку уперся и меня шапка смочит сзади вот что я ненавижу а и наш флаг собрали тоже блин капец вообще ЖЕСТЬ а! Уходи ай блин Ладно, выключу Жеку Микс. Ай-яй-яй, телефон. Сейчас. Ставим на паузу. Сейчас я Надеюсь, сейчас так сильно лагать не будут. Так, давай-давай. Вот только не лагай, только не лагай, пожалуйста. Ай. Ой. Ой-ой-ой. Да уходи, уходи. Я ж тебя... Ой, блин! Я же ее убил. Два выстрела хватает на хорны без МПК. Ай, он, наверное, там прокачался. Вот. А. Оригинальный ничего нельзя придумать. А получите, сколько тут УЗИ? На! Кстати, ребят, я вам покажу, какой комплект я хочу больше всего. Этот комплект называется Истребитель. Состоит он из Твинса и Хорнетов на М1. А, ну блин, она не <связывайте> Сейчас обновили танки онлайн тем, что сделали приватные сообщения, то есть эти, те сообщения, где вы можете общаться только с другом и больше ни с кем. Ну и добавили постоянные подарки, то есть можно подарить там другу лайк, дизлайк, там значок, плюшевую мишку и самый легендарный синий шар. Ай, ну блин, ну вы издеваетесь там. Слышь, ты вампир, он Я знаю этот комплект. Вампир называется. Вас м один, езида там один. Ирин... Ой, какая. И Мэри. Она оттуда езиды должна выйти. А, это блин, а что я промахиваюсь? Да. нет так вот Ну на этом мне придется видео окончать потому что у меня нет лицензии у меня можно снимать видео только 10 минут подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк до новых встреч пока пока